Это ваша, да, машина? Да, это моя машина, 97-го года У меня тоже, в общем-то, 10-я модель И для меня, знаешь, так э, Дико, когда машина реально лежит То есть, э, как ты этого достиг? Ну, мне нравилось Ну, получается, я начал увлекаться в конце 2013-го года Машина только купил в том году Ну и сразу по нему поставил, как и мечтал а, пневму ставил тут, в Башкирии или где-то со стороны заказывал? Я, получается, бушеную пневму купил с Туймазов. В Уфе мне поставили эту пневму. А, не секрет, во сколько обошлось? Ну, с учетом этого года, то, что я доработки все сделал, новые стойки поставил, потому что были все бушеные, комплект где-то рублей 70-80 тысяч. Ну, как, как думаешь, окупилось? Стоит того, внимания вот этого всего? Ну да, море, народ. Больше внимания привлечешь, нежели там, на вот которые, к примеру, там стоят на парковке, да? Конечно. Я с тобой вот в этом соглашусь. Вес каждого диска 24 килограмма. В общем, это 96 килограмм. Это получается соревнование по пневмо, да? Ну, среди десятого семейства у меня там одна машина была, потому что другие машины не приедут. Создатели Бупан Ингушетии, мы с ним Котеев. То есть они мне дали благодарность, что, что из Башкирии прилетел, Башкирии в Ингушетию да. полетели. А, вот так вот, в общем-то, нам дали интервью. Это администратор паблика БПАН 102. То есть вот это круто. Нас заметили.